Сядем как-то так. Ну что ж, друзья, всем привет. Из названия видео вы, в принципе, все понимаете, зачем мы сегодня с вами собрались и чем будем смотреть. Ну, естественно, тем, кому это интересно. Значит, где-то сейчас вот здесь, вот, вот тут вот, вот сейчас, вот, вот сейчас вот вылезет название видео. О, вот здесь, а, вот так. Ага, все прочитали. Ну, отлично. Значит, э, так как мы находимся на фоне автомобиля Peugeot 307, Сегодня речь пойдет о нем. Я покажу вам не что иное, как новую магнитолу для Peugeot 307. с Скита, почти что в топовой типа комплектации. Не хватает только камеры. Значит, в ней есть Wi-Fi, Bluetooth, 4G, здоровенный экран, 2 USB-выхода, GPS. Самое сладкое в итоге это то, что... Эта магнитола встраивается непосредственно в консоль. Значит, магнитола сама стоила 30 баксов. Ну, типа написано тут стоимость 30 баксов. Пришла вот такая вот коробка. Вес ее 1,825 825. Стоимость 30 баксов. Я отдал за нее... Кто-то идет сюда. Это прилетел жук-навозник, а супруга моя называет его жук-бронзовка. А, значит, отдал за нее где-то 150 долларов, ну, приблизительно, это где-то, не где-то, я отдал за нее 10 чего-то там, ну, короче, жена не знает, это же подарок для нее, это же ее машина, вот, ну, уже узнает после того, как посмотрит это видео. Коробка сейчас закрыта, сейчас я тогда перемещусь немного в другое место, чтобы вы вместе со мной, так скажем, распаковали эту коробочку и вместе со мной посмотрели на содержимое того, что китайцы туда положили. Ну что ж, приятного просмотра вам, а мне приятного... Время припровождения со всем этим мероприятием. Погнали. Итак, мы с вами переместились в то место, где мы будем распаковывать нашу посылочку. Зашлите ко мне вот эту вот посылочку. Там же никого нет. О, вот она наша посылочка. Смотрим. Давайте будем распаковывать. Разглагольствовать некогда, потому что... Потому что хочется уже, хочется, хочется поскорее. Блин, открыть эту китайскую фигню, в конце концов. Ключевое слово открыть, а не фигню и посмотреть Эть. на божественную магнитолу божественная магнитола я, я, я, я ее уже вскрывали А, это я ее вскрывала Где вот сразу продавцу лайк за упаковку прям я еще ничего не открыл. вот это ништячило просто Распаковываем. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Так, тут комплект проводов. Пупырка такая ништяковая. Вот она у нас. Вот она. Так, значит, мануал. А вот это уже интересно. Либо продавец накосячил. Проводов целый, прицелый, просто, смотрите. Второй, то есть два пакета здесь. Как-то надо достать эту божественную магнитолу, чтобы вы понимали, да, толщина ее. Ну, чуть тоньше, чем, чем ладонь. Не знаю, зачем все покупают этот леторман, так называемые ножи. Вон, блин, самое дешевое лезвие для канцелярского ножа. Режет лучше, чем все эти леторманы. Магнито, О, вообще ништяк от а свет. Я, кстати, сижу до сих пор выдалбываюсь, типа, в очках. Ладно, на самом деле они не нужны. Вот так вот она выглядит. Видите, здесь сразу штатная под аварийку, под кнопки под все штатное отверстие. Все это интегрировано. 10-амперный предохранитель, магнитолого, экранище. Просто необычайно здоровенно. Так, ну а сейчас я покажу вам, собственно, все поближе. В комплекте шел комплект проводов. Здесь, значит, у нас. Это вштыкается а, в заводскую проводку. Потом это в магнитолу. Тут, короче, я еще потом вам объясню, что это такое. Здесь антенна GPS. Здесь видно радио, еще что-то 4G, провода, провода, провода, тюльпаны. Тут тоже есть выход на камеру. Значит, вот она, самая вкуснятина, та, которая может быть то Во, магнитола какая, смотрите, вообще ништяк. Но я пленку потом сдиру, когда мы уже все это дело поставим. Вот она, получается, встает на свое родное место. Вот так вот. Все, воздуховоды, аварийка, все кнопки. Здесь вставляется в родное место, прикручивается. И здесь, вот, получается, стоит... Ну там сейчас, если смотреть в машине, вот так вот стоит магнитола, а не сверху магнитола, ну штатное это, а и кармашек, в который там типа кладем мы там всякую мелочь, там документы, еще что-нибудь так. Так, ну что, теперь мы, наверное, я вам уже показал, все, что тут больше показывать, собственно, нет, а потом, когда будем уже устанавливать, я буду непосредственно показывать, что шло в комплекте, что для чего, зачем, почему, как, как подключается, что как делал и вообще, в принципе, все. Погнали. Переместились мы в автомобиль. Значит, выглядит все это вот так, вот на это место. Видите, здесь вот есть эти, да? На это место встает эта штука, которую я купил в теории. Теперь нам ее нужно разобрать. Так, сорян за звук, потому что сейчас все работает без микрофонов. Так, значит, пока я вооружился вот такими вот китайскими пластиковыми штуками. Как тут? Чтобы достать вот эти вот заглушки Ну, вот эти три заглушки И, соответственно, вообще надо две заглушки достать Вот эти боковые две заглушки надо достать Там есть два винта Скорее всего, на торкс под 20 Или под торкс на 20 Значит, нам нужно сейчас с самого низа все опять разбирать и двигаться кверху Почему с самого низа? Значит, здесь вот... Есть два болтика, вот здесь вот. тоже TORX 20, их надо открутить. Вообще, в принципе, тут надо много чего разобрать, вот достать пепельницу. Это разобрать, вот этот коврик убрать нижний. Там есть типа, плохо у меня здесь со света, есть типа выход bd 2 вся фигня. Вот этот вот надо кожух снять, он просто тянется вот так вот вверх, так пойдет. Нам надо будет снять вот эту нижнюю консоль. Немножко ее отодвинуть, чтобы здесь показались еще два винта, вот здесь вот внизу. Значит, здесь мы берем, вынимаем отсюда все с этого кармашка. Так, сейчас секунду я сниму, продолжим. Так, значит, ну, в принципе, вынимается ничего сложного, просто нужно две руки. Здесь немножко подвыгнуть его и просто сюда дернуть, и он вылазит бардачок, точнее этот кармашек, он там лежит, он все уже теперь больше не нужен будет. Так, значит, как достать магнитолу? Достаем вот такие вот штуки, у кого шли в комплекте, у кого не шли в комплект, вот такие штуки для снятия магнитола Ну можно, в принципе, пользоваться и гвоздями. Засовываем это дело вот сюда, вот сюда. Ну, далеко не надо засовывать, там просто нажимается большой рычажок и все, и вытаскиваем магнитого. Вылазит она. Снимал я вам, да, круто. Все, засовываем. Все, она вылазит. Дальше мы здесь берем, отключаем все необходимые, точнее все нам ненужные разъемы. Ну ладно, короче, она открывается. Сейчас я ее открою, сниму и продолжу. Так, ну вот, собственно, мы видим следующее у нас здесь события. блин, света, конечно, здесь не хватает. Все, соединили. Вот эту вот штуку с проводами раз, а вторая у нас что-то делать. Вот она. Здесь она у нас это ну, антенна получается. Здесь вот защелочка, нажимаете на нее и вынимаете. Соответственно, сюда будет подключена также антенна. Там есть все в комплекте. Дальше начинаем разбирать, откручиваем вот эти вот два болта. И сдвигаем вот эту вот панель Откручиваем здесь два болта И начинаем выдербанивать вот это вот Возникнут какие-то трудности или что-то еще Сейчас я все сделаю, достану аккуратненько И вам потом расскажу, объясню Если будут какие-то сложности Итак, значит, возможные трудности Возможно, не бояться их Откручиваем два торкса Здесь сюда стали. Как теперь снять вот эту панель? Берете вот здесь вот Аккуратненько, рукой И тянете на себя уверенно Раз, с такими небольшими, можно даже рывочками. Оп, два. все, она снимается, отодвигается вот так вот, она нам пока не нужна. Следующие два болта Torx, это у нас, сейчас, секунду, вот они, раз, и два. Вот эти вот, чтобы вот эту рамку открутить, нам вот это вот. Так, все, сейчас откручиваем. Так, а теперь записываем и для себя, и для вас. Смотрите, крайний правый, два провода. Один коричневый, другой зеленый. Какой-то желтый, что ли. Все, вот так поближе будет видно. Здесь крайний левый. Четыре провода фиолетовый. зелено желтый. Серый и зеленый. А, чтобы вот эту вот фишечку вам отсоединить, получается. 90. Вот этот писелек мелкий, вот этот, который нажимается. Вот это видите, черненький, вон он маленький торчит. Вот Его надо вверх поднять, не вниз нажимать, а вверх. Вот этот вот черненький язычок, вот этот маленький. Его надо вверх. Так, значит, что-то у меня тут все развалилось. Вот все снял. Два болтика открутил. Вот этот и тот. Все, оно аккуратненько снимается. Это что-то сама соединилась аккуратненько встает воздуховод, правда, вывалился. Я что вам хотел сказать-то? Смотрите, это получается вот крайняя правая. Смотрите, есть провода на всех, кроме второй справа. Здесь нет, просто заглушка. Аварийка, это центральный замок. Здесь есть провода на край, и здесь есть провода на край, а это нет ничего. Так, значит, немного помучился я с аварийкой, она снимается немножко по-другому. Здесь вот две такие вот креплюнки, креплюнки, два таких вот уха, которые вставляются соответственно в отверстие вот в это и вот в это. Вот она рамка без мафона. Все, ее убираем в бок и теперь начнем монтировать, соответственно все коммуникации. Нам нужно сейчас проложить будет все то, что там было в комплекте, антенны и все остальное. Итак, значит, сходил я... Уберу вот эту штучку, чтобы не мешало. Сходил, значит, я за тем, что нам не понадобится. Магнитофон понадобится. Дальше. В комплекте шло два USB-выхода. Два USB, они подключаются сзади магнитофон Ну, это все там, принцип принципе, элементарно. Потом родной переходник для Peugeot. Вот так вот он выглядит. Подальше его у нас покажу. Чтобы потом камеру долго настраивать. И тут все на самом деле просто элементарно и понятно. Вот этот вот переходник, он вставляется в родной разъем. Сюда не просто раз, защелкивается И все. И он полностью адаптирует потом магнитолу под все ее ну, соответственно, потребности. Дальше. Этот вот шлун всех проводов Такой большой-большой-большой с тюльпанами Тут, короче, куча-куча-куча тюльпанов Видео-входы Видео-входы Ауксы какие-то Входы, короче Тут всякой бомбулы саббуфер даже есть А, ну Тут, короче, можно, типа, усилитель подключить Короче, музыку, типа, организовать И на этом же проводе Здесь организован блок 4G Сюда вставляется сим-карта это у нас получается блок GPS. Также антенна 4G тоже накручивается в место, куда она должна, собственно, ставиться. Там в инструкции указано, в какое место она правильно втыкается. И самое главное, самый апогей всего этого, это вот такой маленький блочок. На нем написано RISE. Сзади тут написано, что он подходит к 408 Peugeot с 10 по 13 год. 408 СВ, соответственно, ну универсалу. 408 купе. А, значит, к 308 Peugeot подходит с 13 по 19 год. И с 2004 по 13 год на 307 Peugeot. И потом какой-то с 11 по 14 год на РС, На РЦ. Я не особо не знаю, что это за тачка. Короче, и тут написано, что эта фигня типа действует. Прошивка ее, наверное, до 20 мая 2005 года. До, до 20 мая 2025 года. 2025 года. Давайте покажу поближе. Так, значит, вот этот блочок поближе. Вот так вот он выглядит. Вот они, надписи китайские. Вот тут какие-то дырочки сюда, что-то можно вставлять, типа там, может, программировать или еще что-то. Вот такой выход. Кому надо, ставьте на паузу, читайте вот такая вот так это вот блочок я забыл сказать о нем он получается магнитолу эту адаптирует для подрулевого лепестка ну чтобы работал бортовой компьютер короче функции все бортового компьютера ну никуда получается не денутся также будет переключаться все с подрулевого лепестка вот здесь вот все будет хорошо и также можно будет вывести информацию на вроде бы дисплей но этом естественно потом будем разбираться посмотрим что к чему вот поближе антенна. Это 4G-антенна. Имеет такие вот закрутки. Дальше GPS-антенна тоже имеет такую же закрутку. Выглядит она вот так. GPS. Вот. С надписи Дальше. Это вот сим-карта, что я говорил. Тут тоже на ней написано, что здесь вставляется сим-карта. Вот они. Вот этот вот беленький вставляется в магнитолла здесь все тюльпаны все разведены дальше вот она эта штука которая вставляется в родное место на ней тут что-то тоже написано с 301 по 408 вот. так вот это все выглядит мероприятие ну короче также здесь вот проводка вот она получается отсюда. Она вот этим своим коннектором переводит все питание от бортовой сети на вот этот вот черненький выход. Вот этот вот черненький, вот этот, который вставляется уже непосредственно в магнитол. Вот сюда. Вот сюда. И вот сюда, в эти белые разъемы, все включается. Вот здесь написано радио. Вот это большое отверстие. Вот GPS накручивается. Здесь есть 4G минус и 4G плюс. Вот в инструкции написано, что надо прикручивать на 4G+. Вот он получается. С одной стороны он вставляется в магнитолу вот сюда. Вот сюда. А второй стороной ответной частью он вставляется где там у нас фокус, шмокус. Вот он. Вставляется в ту ответную часть, соответственно. Ну и вот два USB-выхода. USB с беленькой конетилю, который вставляется в магнитолу. Тут, смотрите, 4 выхода на одном. USB, а на втором получается 6. Ну там уже не промахнетесь. И USB выводится опа, с боковой до панельки в бардачок. И в принципе все хорошо. Ну ладно, приступим по Буду потом объяснять, если вдруг что-то как-то пойдет не так, или какие-то нюансы будут. Все объясню. Так, значит, смотрите, возникла следующая проблемка. Даже не проблемка, а небольшой нюанс. Я хотел провести GPS вот сюда. Так, понял, не хочешь фокусироваться тогда, где я хочу. Ну вот, видно, короче, вот в этом углу GPS. Чтобы сюда попасть, провести провод оттуда нормально, пришлось снять бардачок. Значит, смотрите, чтобы снять бардачок, здесь приходится помучиться. Значит, смотрите, нужно будет аккуратненько снять снизу из-под бардачка. Есть там такая защита, она такая тряпочная, типа с шумоизоляцией. Под бардачком она крепится на трех клипсах пластиковых. Их надо снять. Затем нужно открутить раз, два, три самореза. Четыре, пять саморезов. Вот здесь. Раз, две. Еще маленький. И тут еще внизу три. Пять. Еще нужно открутить вот этот боковой саморез. Вот этот боковой саморез. Вот этот боковой Саморез. там все видно будет. это внутри бардачка, здесь снаружи бардачка и еще один будет в глубине бардачка возле вот этой вот крутелки, которая крутит кондиционер. ее тоже надо просто снять. она держится на двух защелках. просто как бы просто потянете вниз, она выщелкнется. и нужно будет обязательно снять механизм подводки-доводки этого бардачка, который ну не дает вам, чтобы бардачок упал просто падал, а чтобы открывался мягенько он крутится тоже на одном болтике, вот в такой вот беленькой штучке, вот здесь вот, ну там вот сбоку, вот здесь есть круглое отверстие большое, плохо у меня цвета, и туда, там оно вставляется и закручивается. Нужно было сделать торкс подлиннее. пришлось мне болгаркой, вы видите, подпилить, делать подлиннее торкс 20. Ну все, открутилось, в принципе, все достал. Простите, за насморк. вам, все борточок снял, и сразу получается у нас есть место. Вот здесь вот много, чтобы в тот угол вот верхний залезть. Вот туда вот верхний угол залезть и оттуда уже провести провод. Я здесь пластиковой штучкой отодвинул. Сделал вот большую щель. Засунул туда ту штучку, которая прикручивается, где то на нас. Ну, чтобы пролезла вот эта вот закручивающаяся ш... фигня туда под щель. Ну, короче, блин, понятно. Все, и провод, провод проводим, эту пластиковую фигню. Вот так вот убираем. Опа, и все, и GPS на месте. Потом там уже провод. В принципе, по месту можно подвинуть ближе, дальше, не дальше, как хотите, короче, вот, двигается-сюда, сюда как хотите. Вперед, назад. Теперь все собираем в обратной последовательности. Так, значит, ну, собственно, все. Значит, смотрите, антенну положил вот туда, 4G. А, GPS присколбасил вот сюда. Вот. С одной стороны, все вывел. А, антенну подключил эту штуку подключил все, теперь сейчас будем, ну, эту штуку тоже подсоединил которая райс называется все, сейчас просто подключаю все и были бы у меня еще руки, я все так подключал, как говорится, онлайн сейчас подключаю все, показываю вам и включаем зажигание, смотрим, что получается итак, по итогу, короче, как всегда, я забыл показать вам, что подключил, что не подключил Короче, я подключил все, все выходы в свои выходы подключил. Выглядит теперь это вот так вот здесь, пока не снимал. Одел пока зажигание. А, ну даже эти штучки потухли, это круто. А то они горели какое-то время, потом тухнут. Вот, прикрутил пока на два болта, очень сильно помочился с дефлекторами. Значит, минус сразу. Дефлекторы вверх теперь никак не увести, только вниз. Они упираются в магнитолу, и на одно деление дефлектора стало меньше. Так, в принципе, все работает, все хорошо. Аваричка. ну замки, естественно, открыты. Так, вот вставляем ключик в замок зажигания, поворачиваем. Так, ну конечно, фотик нихрена, что-то он засвечивает вот здесь внизу. Но вообще, в принципе, я не знаю, как тут сделать контраст белого. Короче, в принципе, показывает он нормально. Сейчас я проверял музыку. Тут есть пару песен... Сенсор работает нормально. Настройки... А, ну это самая магнитола настройки. Где-то тут... А, вот так я как-то вызывал вверх. Уведомление, переключатель. Здесь вот есть Wi-Fi. А давайте зайдем в настройки самого Android. Попробуем поискать Wi-Fi. Поиск Wi-Fi. Wi Введите пароль. Сейчас я введу пароль и продолжим. Вот. Подключено пишет. Выходим на Home. И попробуем зайти в интернет. Давайте Яху откроем страницу. А, или вообще давайте знаете как сделаем? Зайдем. А здесь Опачки. А как это нам здесь? А, вот. У меня-то такой штуки не было. Так, вам, наверное, видно плохо. Сейчас будет, видать, получше. Но не намного, да? Короче, я. О, в ютубчик, давайте зайдем. Доступная версия, новая. Установить. Нажимаем. Play Market. Всегда. Что-то проверку какую-то там устраивать. Сим-карты нет, Wi-Fi слабый. А, -а, а начинается. Войдите в аккаунт. Ладно, короче, ребятки. Вот таким вот образом у нас работает магнитола. Нажимаем домой. В принципе, как вы видите, сенсор реагирует. Мне нравится как -то что у нас тут, давайте попробуем в браузер зайти, я вам пока буду рассказывать значит, смотрите потом пропустить нажимаем, к примеру, там YouTube YouTube поиск как это поиск, так вот значит, что получается, что Заходим на сам видеохостинг. Браузер. Всегда. Короче, все работает. Все остальное проверю. Потом, если что-то вдруг я допишу еще эту магнитолу, в принципе, работает, все хорошо. Ну, интернет, да, Wi-Fi очень слабый сигнал, поэтому наверно плохо так работает. Ну, в принципе, в принципе, круто. Осталось скачать пару приложений для детей, чтобы они смотрели мультики. И вообще все будет хорошо. Короче. Так вот я себя покажу. Спасибо большое, что смотрели этот видос. Если вдруг у вас остались вопросы по поводу всего этого, то вы спрашиваете, и я вам, ну, объясню, может быть, что я здесь не рассказал. Но здесь, в принципе, что? Вот поставил, назад кнопки засунул, все в обратной с кольциками скрутил, все будет работать и все будет хорошо. Вот загрузился этот браузер. Давайте включим попробуем видос. Не знаю, реклама какая-то, пускай прогружается. Вот. Спасибо большое, что смотрели это видео всем огромная удачи и пока ну, собственно для тех кто ждал чего-то большего как это выглядит вот так вот теперь ну выглядит конечно хорошо все функционал весь работает бортовой компьютер работает все четко